Доброе утро, друзья! Сегодня у нас суббота, 27 июня, год 2020. Ровно 75 лет тому назад в этот день было присвоено звание генералиссимус Советского Союза, верховному главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину. Но с кем, как не с Марком Анатольевичем Соркиным, человеком-ледоколом, нам было сегодня встретиться и поговорить далеко не только об этом, а о том, что же происходит в пост- или предвоенном мире, Потому что чем дальше, тем больше я слышу голосов со всех сторон. Война будет. Путин, как Сталин в тридцать девятом, сегодня ее оттягивает всеми силами. Пытаясь что-то создать Какую-то линию обороны Ну и готовя где-то в тылу Орудие или возмездие Или контрнаступление В общем, как поет Юлия Чечерина С Александром Скляром Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин Дай бог, чтобы так оно и было Вот только погибать люди не очень-то хотят Марк Анатольевич, здравствуйте Простите за длинную подводку Здравствуйте, Сергей, ничего страшного Вы все правильно сказали Вот я слушаю вас. Ну, у меня вопрос один. Вы э, мудрый человек, много лет поживший. Вашу позицию наши зрители давно знают. Но вот тот шабаш, то сумасшествие, которое про... Идет сейчас по всему миру, такой вот волной цунами дикого катится из США через Западную Европу. С ужасом наши либералы узнали, что негров у нас в стране недостаточно для погромов, для того, чтобы ментов наших бить, как говорил Сухадрищев. В общем, объясните, пожалуйста... Почему они сошли с ума, как эти, поворот все вдруг, да, как на море говорят? А это предельно просто. Достаточно вспомнить, собственно говоря, а что, собственно, представлял собой парад в честь 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ведь о нем очень много верещат вся эта либерастическая сволочь, от этого Саневзорова до Гозмана и примкнувшей к ней целая банда. Ведь, по сути дела, мало кто заметил, может быть, что это был не просто парад. Это был смотр антизападной коалиции. Сформировалась антизападная коалиция, по крайней мере, идеологически. То есть Китай, Индия, Сербия. И ведь они не случайно тоже прислали свою коробку на аппарат. Ну, если Сербия, как говорится, она воевала с Гитлером, конечно, то Китай вообще с Гитлером не воевал, Индия, как английская колония, свои войска в английскую армию отправляла, там Сипаева и так далее и тому подобное, но... Ведь у них-то, собственно говоря, была война на Дальнем Востоке, война с Японией, не с Германией. То есть практически в Великой Отечественной войне они не участвовали. В этот момент, будем говорить так. Так для чего эти коробки? А вот это как раз и демонстрация, смотр антизападной коалиции. Вот что перепугало всю эту сволочь. Будем говорить так, ведь по сути дела, буржуазия Российской Федерации окончательно разрывается подчинением мировой буржуазии, пытается, во всяком случае. И здесь уже, как говорится, попытки внести национальную рознь в страну, они, собственно говоря, успех не имеют. Потому что сознание людей растет, они понимают, что не рабочий другой национальности его враг, а враг-капиталист. И вот здесь уже э, ничего из этого не получится, национальную разницу нести не удастся внутри России. Э, извините меня, опоздали они с этим делом лет на 30, ну может быть на 25. А вот здесь э, очень четко поляризованы два лагеря. Лагерь западный, который, будем говорить, э, сейчас находится в разброде и шатании, из-за внутренних своих проблем у нее стоит. И те страны, которые больше не хотят подчиняться э, гегемонии западного мира. Не только там США, а э, гегемонии транснациональных корпораций, которые собственно говоря, ведут дело к разрушению национальных государств. Им национальные государства не нужны, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Им тоже не нужны уже, как национальное государство. Вот поэтому, собственно говоря, и происходит э, вот этот визг э, э, крысы, которые наступили на хвост. Иначе не назовешь все эти выступления. Э, понимаете в чем дело? Даже до этого самой Откровенные лжи, как не невзорно. Т-34 делался на станках, э, значит, собирался на станках, которые, мол, по Полинвизу прислали. На каких станках собирают там? Он о чем? Ну, человек вообще не знает, о чем говорит. Танк – это конвейер. На конвейере его собирают. И что, извините меня, башню, которую по собственной советской технологии сделали летой. Тоже, извините меня, по лингвизу получали. И, извините меня, по поводу тракторного двигателя. Ведь на Т-34 сначала стояли ярославские двигатели, потом барнаульские. Если уж на то пошло. То есть идет откровенная брехня, ну, говорить. Вы понимаете, шавка, есть шавка, они разговаривают не о чем. За что заплатили, за то и, как говорится, э -э, брешут. Вот тут не так давно документы показали. Скрылись документы, там всяких этих НКО, голоса и так далее. И там, подобное. Так там, извините меня, э -э, даже деньги на перемещение так сказать, переездывали, Тому же, грубо говоря, Надежда. Ну о чем тут говорить? Понимаете, можно по-разному относиться к тому процессу, который сейчас происходит в нашей стране. Но извините меня, а почему должны в это дело вмешиваться иностранные государства? Кто им дал на это право? И не пора ли всех этих, так сказать, грантоедов, которые не мыслят себе жизни без этих грантов, как они там Куршавели будут отдыхать, не пора ли их отправить под Норильск лобзиком ну, лиственницы пилить? А уж мы со своими проблемами сами разберемся, вот. И будем говорить так. Э -э вот этот э виз как раз и вызван был тем, что очень четко направил, направ ясно видно направление, что ребята, долго мы с вами разговаривать уже больше не будем. Вот как это самое в своей статье. Того же Зеленского Путин назвал ну, под лицом в прямую. А в выступлении в фильме Москва Кремль Путин, в котором он давал интервью, он сказал, что если вы выходили из Советского Союза, то извините меня, отдайте те земли, которые в Советском Союзе получили. Раньше никогда себе не позволял подобных высказок. Это значит, что российская буржуазия окончательно приняла решение, на мой взгляд, решать эти проблемы уже военными. Это понял и за Сопротивляться сегодня вооруженной мощи Российской Федерации плюс людские ресурсы э, Китая и Индии – это достаточно сложно. Все-таки, извините меня, это более трех миллиардов человек. Как они будут этому сопротивляться? Ну, вряд ли у них это получится, особенно учитывая те ту сумятицу, ту, извините меня, ворханалию, которая происходит сейчас не только в Соединенных Штатах, но и в западной Европе, Марк Анатольевич, вот что меня на Красной площади больше всего шокировало, поразило, ну в хорошем, конечно, смысле, это что не только Индия и Китай, непримиримые э, конкуренты и соперники, прошли э, колонна за колонной, но и Азербайджан, а следом Армения шли. То есть вот сигнал послан, ребят, против общего страшного врага, против смерти, которая идет с Запада, мы, э, Россия, готовы объединить и с нами готовы объединиться даже непримиримые враги, которые в Карабахе до сих пор стоят дулами друг против друга, смотрят. На... И мне было обидно, что только Украина хлопает ушами а и Украина пытается... А Украина выбрала свою сторону. Что теперь говорить? Но вы знаете, что в этом самое смешное? Не только коробки шли друг за другом. Представители и Азербайджана, и Армении рядом сидели. На трибуне. Понимаете, в чем дело? То есть, их, как говорится... Собрали вместе в Куче, ну, посмотрим. Еще раз говорю, интересы буржуазии, они, собственно говоря, одинаковые. И они переступят через э, свои народы достаточно легко. Э, и здесь, в данном случае, будем говорить, вы смотрите, ведь прошли, собственно говоря, 9 коробок, э, будем говорить, стран СНГ или бывших Союзных Республик. Кого не было? Грузии, Украины и Прибалтики. Понимаете? Девять коробок прошло дополнительно. Я не считаю, естественно, Российскую Федерацию, как вы понимаете. Вот. И, то есть, страны, более того, это страны УДКБ. И посмотрите, даже уж на что, как говорится, Лукашенко играет в нике, так сказать, некую автономизацию. Но, тем не менее, извините меня, подходя к трибуне, я поздоровался, сказал, это наш общий праздник, это наша победа общая. И, извините меня, его белорусская коробка выглядела очень достойно. И Это... Лукашенко, Лукашенко э, не постеснялся сказать, что я вот приехал в столицу нашей Родины. Это тоже мне понравилось. Хотя Григорьевич, он есть Григорьевич. Э, Марк Анатольевич, все-таки заканчиваю эфир. Остается 4 минуты. Объясните, пожалуйста. Э, ситуация на Западе. Вот эта вот раскачка, расшатка э, ее. Не переиграют ли сами себя организаторы э, вот этого шабаша, этого бунта как бы черного? Не сделают ли они так, что э, запустив механизм, они его остановить не смогут? Или у них все под контролем и они держат руку на пульсе? Они уже упустили. Понимаете в чем дело? Очень серьезные начались сепаратистские тенденции, центробежные тенденции в Соединенных Штатах. Губернаторы штатов типа Нью-Йорка или Калифорнии или Техаса уже, собственно говоря, стараются решить эти вопросы своими средствами. И, по сути дела, этот процесс уже не остановить. Понимаете, вот здесь 13% населения Соединенных Штатов это негры. Это где-то примерно около 40 миллионов человек. Что с ними делать? вводить армию их убивать. но и в армии достаточное количество афроамериканцев. А есть еще латиносы, которые ненавидят афроамериканцев намного больше, чем их ненавидят белые. И вот из этой ситуации, пожалуй, уже ни демократическая, ни республиканская партия не выберутся. Я думаю, что мы увидим в ну, определенный период времени, на месте э, Соединенных Штатов три государства. Восток, э, собственно говоря, Запад и Юг. Понимаете, в чем дело? И вот здесь Восток и Запад и Юг, они как раз в центральной области Соединенных Штатов-то и разделят, на мой взгляд. Я, конечно, могу только высказать свое субъективное мнение, но тенденцию я эту вижу. Они решили, что главное это кто будет президентом и демократическая республиканская партия. А вот те процессы, которые подспудно зрели внутри страны, проблемы, будем говорить, расизма, причем расизма не только белого, но и цветного, и латиноамериканского, и ирландского и португальского. Они ведь э, все больше и больше прорастают очень нехорошим э, растением. Марк Анатольевич, ну, в конце вы обещали рассказать, что за мероприятие у вас сегодня будет, какой интернет круглый стол, кто на нем будет и какие темы поднимают. Э, расскажите, где нашим зрителям и во сколько сегодня вас искать в интернете? На 7 часов. Канал YouTube Ледокол. Значит, мы сегодня, мы каждую неделю проводим Клуб экспертов. Сегодня мы рассматриваем ситуацию в мире. Вот как раз в свете происходящего в Западной Европе, в Америке и, собственно говоря, результаты э, Парада Победы. 70, в честь 75-й годовщины э, Победы в Великой Отечественной войны. У нас участвуют Константин Валентинович чепов Борис Витальевич Юлин значит Евгений Юрьевич Варшавский ваш покорный слуга значит мы это проводим каждую неделю клуб экспертов посвященный тем или иным вопросам Вы можете эти ролики посмотреть у нас же ледокол орк и собственно говоря мы всегда рады более того мы определенное время всегда выделяем, где-то примерно минут 40 для ответа на вопросы. Если мы на все вопросы не успеваем ответить, то у нас есть передача «Вопрос-ответ», где мы на эти вопросы отвечаем тоже в прямом эфире. Марк Анатольевич, спасибо огромное. В 7 часов вечера приглашаю всех наших зрителей посетить экспертный клуб и послушать умных людей, может быть, даже поспорить с ними, потому что я, допустим, вот вчера Юлина послушал в нашем эфире, ну, не совсем далеко согласился. Тем не менее, у нас свободная страна, в которой каждый вправе не просто иметь свое мнение, но и высказывать его, не опасаясь, что кто-то придет и наручники наденет. Марк Анатольевич, спасибо огромное. Да, заканчиваем эфир. Да, Всего да, доброго. Слово. Поэтому мы и даем возможности задать вопрос услышать ответ. Поскольку идет передача в прямом эфире. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, это был Марк Соркин и программа О. «На самом деле». Прервемся на несколько минут, сейчас вернемся в прямой эфир и продолжим. Пока.